Христианская проповедническая деятельность. Когда пришел конец? Секта свидетелей Иеговы известна по всему миру своей проповеднической деятельностью. Что это? Великое дело Бога или глубокое заблуждение сектантов? Основные христианские церкви – католическая, православная, апостольская, которые берут свое начало сразу после учеников Христа – не ведут всемирную проповедническую деятельность, а проповедуют лишь тем, кто пришел к ним в церковь. Почему? Почему основатели современного христианства не уделяют все свое свободное время проповедническому делу, и нужно ли это делать? Кто дал поручение проповедовать? Кому и до каких пор нужно было заниматься этим делом? Для того, чтобы внушить своим адептам необходимость проповедовать или бесплатно рекламировать верного раба, свидетели Иеговы используют следующие библейские стихи, вырезанные из контекста. Первый Матфея 24.14 «И проповедано будет ей Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И второе местописание. Матфея 28, 19, 20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Давайте рассмотрим контекст Матфея 24 главы. Ученики Иисуса, отдельно подойдя к Нему, задают Ему конкретный вопрос. Какой признак, Твоего пришествия и кончины века. Почему ученики задали вопрос о кончине века? Откуда у них были эти мысли или подобное учение? Слово «век», которое было написано в греческих писаниях, по-гречески звучит айонас – «век», «жизнь человека», «поколение», «эпоха» или «эра».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 Из этих слов Иисуса видно, что Иисус делит эпохи или делит времена, этот век и будущий. Иными словами, Иисус говорит «до» и «после», то есть будет какое-то событие, которое должно разделить этот век от будущего века. В Матфея 13 главе в стихах с 37 по 43 Иисус рассказывает притчу Своим ученикам и, разъясняя эту притчу, объясняет именно учение о конце века. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это Сыны Царствия, а плевелы – Сыны Лукавого».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 Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, Иисус, мы видим, говорит о кончине века сего, когда Он отправит Своих ангелов, и те сожгут делающих беззаконие, а праведники воссияют в царстве Отца. Вернемся к контексту Матфея 24 главы и прочитаем стихи с 5 по 14. Иисус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 описал подробно и отметил, что когда будет проповедано всем народам, тогда придет конец. Когда было проповедано Слово Божие всем народам? Ответ мы найдем в Римлянам 10 главе. Прочитаем стихи с 12 по 18. Здесь нет различия между Иудеем и Илином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.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 Кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов Вселенной слава их? Здесь Павел рассуждает о евреях, которые не приняли благую весть Божию. И на вопрос: разве они не слышали? Павел отвечает, что по всей земле прошел их голос, до пределов вселенной слова их. Тем самым Павел цитирует Исаию и указывает на то, что христиане в первом веке справились с этим заданием, что они распространили благую весть по всей земле, до пределов вселенной. В Колоссинам в первой главе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 которое, вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Итак, поручение Иисуса, записано в Матфея 28, 19, 20, «Идите, научите все народы», относилось к его ученикам в первом веке. И они с этим поручением отлично справились, так как у них был помощник, Святой Дух. Как вы думаете, Иисус сдержал свое слово? Отправил своих ангелов собирать преданных царству христиан? Если вы ответите «да», то второе пришествие Христа случилось в первом веке нашей эры, и на этом миссия христианства была окончена, и проповедническое дело в том числе. Если вы ответите «нет», то тем самым вы обвините Иисуса Христа во лжи и в несостоятельности исполнять свои обещания и пророчества. Выбор за вами, дорогие друзья, но помните, от вашего выбора история не изменится, и исполнившиеся пророчества не отменятся, так что христианство – это завершенный проект, который в наши дни лишь инструмент для управления толпой.